Здравствуйте, меня зовут Жанна. У меня занимается здесь сын Никита Пятилет. В общем, я очень довольна результатами, потому что э, у него хороший хороший прогресс. Мы он мне говорит э, дома. Он постоянно спрашивает э, по-английски что-нибудь. Can I have? Э, э, то есть, могу ли я взять какой-то предмет? Э, у него очень хорошо получается, отвечает, все слова знает по программе. Мы ездили отдыхать в Дубай, в общем, и он там прекрасно говорил по-английски. Ну, то есть, конечно, в пределах программы он там мог назвать свое имя, сколько ему лет, он мог что-то спросить у официанта, там, могу ли я взять то, могу ли я взять это. Я была очень довольна. В общем, мы рекомендуем именно эту методику, именно эту... Школу, но не школу, а вот эту программу, этого преподавателя. Мы довольны, мы будем ходить дальше.